Здравствуйте! Сегодня рассмотрим одну из причин неработы болгар. Или так сказать УШМ. В данном случае это Интерсколовская УШМ-180. Первую причину это замена щетки. Щетки износились от долгой работы или слабый контакт данной электрощетки. Здесь два гнезда, вот одно, и вот второе. Покупаем электрощетки для данного инструмента. Но так как родной щетки я не нашел в наших магазинах, пришлось мне купить чуть большего размера. Эта щетка 14 на 8 ,5. С половиной. За большой, я думаю, маленькую сюда можно сделать. Берем напильник или можно на наждаке и сделаем обточку до необходимого размера. В данной болгарке заводские щетки идут 14 на 7. И давайте проверим, будет ли у нас толк из этого или нет. Ставим ее по месту, ходит, ходит нормально. И закручиваем этой гайкой. Закрутили. Подключаем сеть. И проверяем. Данная УШМ работает. Вот так каждый быстро сможет устранить причину неработы ушемки, если только причина в этом. Другие причины это надо рассматривать в другом видео. С вами был канал Делаем Сами 36. Кто желает получать известия о добавленных новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.